99,1 FM На нашем веб-сайте радио nvc.com Наверное, многие сейчас пользуются интернетом Сидя дома А в машинах ездят меньше гораздо Судя по трафику на дорогах Ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале приветствуем всех И с Израиля, и с других мест Да, сегодня сам Бог велел Вам звонить к нам И обсуждать все насущные Вот уже темы. у вас есть уже, да, давайте Добрый день, вы в эфире Добрый день, Сережа. Это да. я говорю, да? Да, да вы. Да. Пожалуйста, Сергей, слушайте, вчера передача была прекрасная, Толя ведет передачу бесподобную. Но опять этот Борис, или черт знает, как его зовут, опять 20 минут забрал времени что он хочет оказать, Я ничего не понимает, что негативное. У ничего положительного нет. А он делает червовый заявок, говорит, я вас уважаю, мне нравится ваше мнение. О каком мнении может речь? Мы забыли, как он звонил Комаровскому, кричал ему в зупорт. Вы врете, вы нахально врете людям. Ну что это, ну, Птоль, э, Сергей, пожалуйста, уберите его, не включайте, он просто раздражает. Я половина прослушал и выключил радио. Ну невозможно так, пожалуйста. Делать это того а, Толя не объяснил мне. Он сказал, что в дальнейшем будем объяснять, у него не хватило времени на это. Он сказал, что два триллиона ушло ходит на, э, в компании, которые могут обанкротиться, как эти самые э, готелы и тому подобные. А остальные, он говорит, ну мы будем говорить об этом, расскажем. Он не мог рассказать по той причине, что забрал почти половину времени. Пожалуйста, Толя. А, Сергей, за... да. расскажите нам, что остальные деньги куда идут и как они пользуются. Вот в таком порядке. Mm -hmm. Давайте я немножко расскажу об этом. Значит, 6 триллионов долларов выделено на спасение экономики. А, ну, глубоко за полночь в Белом доме завершились итоговые переговоры по плану экстренного спасения экономики США. И наш президент И партийные лидеры конгресса Они пришли наконец-то к долгожданному компромиссу Итак 2 триллиона предоставит Казначейство США И утвердит конгресс А оставшиеся 4 триллиона напечатает Федерал резерв Большинство требований демократов Вроде реализации пунктов зеленого нового курса В конечный текст документа Не попали Ну вот авиакомпании Не потребуют снижать выбросы углекислого газа и вот эта вот зеленая индустрия или green economy тоже пока что останется без субсидий но главный пункт а, стимулирования это выделение а, 350 миллиардов долларов а, на спасение малых бизнесов и еще 50 миллиардов а, уйдут а, крупным корпорациям которые уже давно а, уже давно ждут а, этой помощи например такие как Боинг, Амтраг. Ну, Амтраг вообще это государственное предприятие, в принципе. То есть государство не может существовать без железных дорог. Значит, поэтому а вот они ждут вот эти все субсидии. И американское правительство также постарается компенсировать час затрат а, всех работников, кто был временно уволен. А, я не уверен, будут ли они возмещать в полном объеме ну, или, или нет ну какой то но там есть один интересный момент а, вот кроме традиционных там сколько 80 70 процентов от зарплаты да, да да правительство будет по 600 долларов а, в неделю если я не ошибаюсь сверх этого доплачивать да То ну... есть в некоторых случаях получится вот скажем а, выступал линдзи Грема, говорит вообще это безумие в, в его штате получается что люди которые будут сидеть и получать э, пособие по безработице unemployment insurance будут э, равносильно э, заработку в три или в 24 долларов в час то есть по пока они работали там скажем получая 15-18 долларов в час они получали, а когда они их уволили, они будут получать двадцать три или четыре доллара в час на самом деле это все укладывается в рамки политики демократов, чем больше людей uh -huh. не работает да. А зависит от правительства, тем, тем лучше, больше. тем больше Конечно. голосов у демократической партии. Это все лишить стимула людей работать, лишить стимула людей создавать нормальные семьи, полноценные с папой, с мамой, с детьми. Вот против этого настроена вся политика демократов, как можно больше людей посадить на иглу правительственную, с тем, чтобы разрасталась бюрократическая машина, которая теперь, кстати, проблемы, с которыми столкнулись мы вот в связи с этой эпидемией, а, в значительной степени она а, определена или, или а, причиной является большая бюрократическая машина. Так что это то, за что борются демократы. Ну вот давай, эти, давай, эти мы... звонки есть, да? Да, давайте вот. примем. Попробуем. Да. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, это сварщик звонит, разрешите мне прояснить немножко ситуацию давайте очень, ну, до тех пор пока мы алё очень коротко пожалуйста Да, коротко до тех пор пока мы будем думать что мы самые умные самые сильные на море по колено у нас этот коронавирус будет расти ну не в геометрической так только в арифметической прогрессии okay. не брали а? уже спросить у китая что нам делать а у Китая? Так, Давайте я еще раз поясню по поводу роста. Рост коронавируса не только связан с заражением людьми, новыми заражениями. Это связано с тем, что у нас появилась возможность тестировать больше людей. Поэтому, в принципе, показывает больше. Может быть, если бы у китайцев сразу было бы такое количество вот этих необходимых препаратов, чтобы тестировать, может быть, и у них было бы больше. Поэтому я думаю, что сегодня надо концентрироваться немножко не на цифрах, а на действиях. Давай, что касается Китая, я не знаю, вы прям про Китай говорите, как будто, а не Китай или на самом деле является источником этих проблем, а не китайский ли режим коммунистический? пытался скрыть истинную ситуацию и в связи с этим э, вирус распространился по всему земному шару я думаю что китай несет значительную долю ответственности за то что происходит и кстати я упоминал по моему уже что две юридические фирмы большие причем одна филирована с демократами другая с республиканцами готовят иски к Китаю о возмещении потерь, связанных с этой пандемией. А вот и не интересную роль сыграл директор Всемирной организации здравоохранения. Вот я статью прочитал, довольно интересную. Если хотите, могу рассказать, даже вот процитировать. Давай, знаешь что, ты процитируй сейчас, но я еще хочу маленькую Давай, поправку внести насчет. Китай, значит, интересно, что Китай поставил в Испанию и в Чешскую Республику тесты, которые абсолютно не дают правдивой информации и правдивых тестов, результатов тестов на этот коронавирус. И об этом было сообщено вот буквально вот сегодня или вчера, я не увидел дату, но это свежая новость. Значит, они поставили 150 тысяч вот этих вот квик-тестов, быстрых тестов, которые абсолютно не дают результатов. Я не понимаю, зачем это было сделано. Вот. И если они тестировали сами себя такими тестами, то можете представить тогда какие результаты они получили и правдивая ли та информация, что в Китае заражено 80 тысяч, а не 180 или и то более. Значит, в The Hill была опубликована статья, и вот что в ней говорится: Всемирная организация здравоохранения (или ВОЗ, сокращенно). На прошлой неделе наконец признала, что новый коронавирус быстро распространяется по всему миру. Ну, Статья была опубликована еще в... чуть раньше и объявила пандемию. В статье авторы задают вопрос, если по всему миру число подверженных случаев, вернее, подтвержденных случаев заражения превысило 150 тысяч, более 5700 человек умерли, то почему Всемирная организация здравоохранения потребовалась так много времени, чтобы признать это? Ведь некоторые представители здравоохранения и правительство, правительство уже давно установили, что эта эпидемия стала пандемией. Брэдли Тейр и Хань Лян Чао считают... Ну, это, вот, кстати, один профессор политологии и... И второй, что генеральный директор ВОЗ Тадрео Аданом Гибриесус Гебрияс, и лидер Коммунистической партии Китая должны нести ответственность за неоправданно легкомысленное отношение к этой смертельной пандемии. После встречи с си цзиньпинем в январе этого года Гибриесус, по-видимому, закрыл глаза на то, что происходит в Ухане и других частях Китая. И таким образом, помог Компартии Китая преуменьшить степень опасности вируса и масштабы его распространения. Приведены некоторые основные положения этой статьи. В частности, с самого начала Гибриасос заступался за власти Китая и не обращал внимания на беспощадные меры контроля и плохое управление Компартии в ходе борьбы с эпидемией. С ростом количества случаев заражения и смерти ВОЗ потребовалось несколько месяцев, прежде чем объявить хуаньскую пневмонию пандемией, хотя инфекция уже долгое время отвечала условиям передачи от человека к человеку, высокой смертности и распространения в глобальных масштабах. 31 января президент США Трамп издал запрет на туристические поездки, чтобы не допустить проникновения хуаньского вируса. В это же время глава ВОЗ объявил, что эпидемия не требует обширных запретов на поездки и ограничительных мер. Гибреисус сказал, что подобные действия только усилят страх и не принесут пользы для общественного здравоохранения. Он посоветовал другим странам не ограничивать поездки. Гебрисус также использовал платформу ВОЗ для защиты действий китайского правительства, которые серьезно нарушают права человека. Те, кто пытался закрыть, раскрыть правду о ситуации с эпидемией, арестованы или пропали без вести, о а их сообщения и посты, посты в, в интернете удалили. Коммунистическая партия Китая ввела мир в заблуждение, Гебрисус присоединился к ней и ставя под сомнение официальные данные, не ставя под сомнение официальные данные китайских властей об эпидемической обстановке в стране. Компартия Китая тесно связана с родиной главы ВОЗ, Эфиопии. Эта страна теперь известна как «Маленький Китай» в Восточной Африке, потому что она стала плацдармом влияния Компартии Китая на Африку и ключевой точкой для реализации инициативы КПК «Один пояс, один путь» – так называется эта инициатива. Китайские власти инвестировали значительные средства в, Эпиопию, в Эфиопию. Гебриусус – бывший министр здравоохранения, министр иностранных дел Эфиопии, но он не проходил подготовку как э, в качестве лечащего врача и не обладает опытом управления глобальным здравоохранением. Тем не менее, в семнадцатом году его избрали генеральным директором ВОЗ. Авторы считают, что Гебриесус не, не подходит на роль генерального директора ВОЗ, Как показало глобальное распространение коронавируса, из-за его руководства мир, возможно, упустил ключевой момент, чтобы остановить пандемию или ослабить ее. По их мнению, Гебриесус должен нести ответственность за неправильное управление в борьбе с распространением коронавируса. Вот такая ситуация. Вот такую роль сыграл директор, генеральный директор ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения. Ну, а у тебя еще по статистике... Вообще интересно, вот люди задают вопрос, почему каждый день на всех каналах вот такая подробная статистика. Вот, скажем, в предыдущей эпидемии а, никогда об этом, как бы, ну, вскользь сообщалось что-то... Когда свиной гриб было, и переболело более 60 миллионов. Да, как бы вскользь об этом говорилось, но ничего подобного не было. А, но зато вот я не знаю, сообщают, вот сегодня умерло там еще 10 человек, еще 5 человек, еще 20 человек, но почему-то нет информации. Возраст и болезни, которыми болели вернее. люди, да. Вот почему-то нет. Когда умирает, скажем, ребенок один, об этом все подробно рассказывают и возраст, и всю подноготную ребенка. Или, скажем, мужчина в возрасте до 45 лет, об этом говорят, называют возраст и так далее. Или а... о том, что а, отравились лекарством, которое, о котором а, говорил да. Трамп. Два и, придурка. И на почве этого а, губернатор Невады запретил использование а, этого лекарства или лекарств, которые содержат эту составляющую. Единственное, что никто больше по телевизору а, в новостях не кричал, что отравился то этот человек. Только потому, что это средство было для чистки, для чистки аквариумов, аквариум. да, и неизвестно, что кроме этого компонента еще а, было в этом лекарстве. Вернее, известно, полно химии, которой ни в коем случае нельзя в себя вливать. Вот и все. Вот губернатор штата Мичиган, губернаторша штата Мичиган а, угрожает врачам, которые выписывают лекарства, лекарство, mm -hmm. что использовалось для... А вот в Майами, интересно, в час. Значит, власти Майами приняли решение, что он будет действовать вот с пятницы сегодняшнего дня с 10 часов вечера до утра. Причем, значит, это запрет на нахождение на улицах и во всех общественных местах в определенное время суток до 5 утра. И кроме того, что полиция может останавливать на улицах и смотреть, есть ли специальное разрешение у человека находиться вот в этом месте в данный момент. Причем даже а, ввели ограничения, а, вот, например, в Пуэрто-Рико ввели ограничения на движение автомобилей. То есть там у автомобилей, у которых номерные знаки заканчиваются четными номерами, то они могут ездить в понедельник, среда и пятница. А нечетная цифра последняя, вторник, четверг и суббота. В общем, Китай предложил, между прочим, США помощь с борьбой коронавируса. Я не уверен, какую помощь они предлагают и какую помощь мы примем. Но вот Трамп в своем твиттере сообщил, что он вел переговоры с руководством Китая и там, достигли каких-то положительных Результатов, к сожалению, не сообщается, каких именно. Вот. вот такие новости насчет этого. Интересно, что уже появился человек, которого уже э, федералы, э, э, э, ФБР арестовали, потому что он сказал, что он нашел лекарство от, от вируса, от лечения. Его зовут Кейт Милбрук. Вот, и он убеждал инвесторов, чтобы ему дали миллион долларов, потому что он якобы нашел рецепт а, изготовления вот этого лекарства. А ему 53 года, и живет он в Лос-Анджелесе. Вот такая интересная новость. А, в одном из магазинов арестовали женщину, которая ходила и специально чихала и плевала на продукты. И принесла ущерб магазину в 35 тысяч долларов, потому что нужно было... Сделать э, дезинфекцию И нужно было товары эти снять и ну, убрать Помнишь одно выпуск? время Миллениал сходили, кусали мороженое открывали. Да, но это давно и, было и, и, Ну это было давно, но да. вот просто в, Вот в этой ситуации, я не знаю тут а в знак протеста против Трампа Помнишь, лизали унитазы, облизывали на Фотографии на фейсбуке Не видел такого До этого я еще не дошел Уже некоторые из них стали Так сказать, положительные тестами, Долизались унитазов. Ой, эти руки. Вообще руки мыть полезно. Олег пришел, сразу помыл руки. Между прочим, я у себя на Фейсбук, на, на своей странице поставил видео, которое, в котором записаны советы врача, который по 12 часов в день проводит. У нас звонок, да? Да, да давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Ребята, вы читали последний твит Трампа? А, yep. Не знаю, если это произошло в течение 20 последних минут или получаса, то, конечно, нет. Ну да, где-то час. Нет. Короче, он разговаривал с китайским премьером Чи, уже нету китайского коронавируса, есть совместное понимание, работа и заканчивается. твит. much respect. Я считаю, это правильный ход, есть чему поучиться, есть какой-то опыт остановления. Ну, я знаю, что да, утром он беседовал с э, китайским лидером. Не знаю, когда это было. Нет, он ну, вчера, когда вот на пресс конференции он сказал, что у него в 9 часов О, в пятницу утром. Ну, а это... Это Сейчас я вам скажу, когда этот твит вышел. Это вот правильно. здесь написано, что в пятницу утром произошла беседа. И вот он. В написал, что только что завершилась хорошая беседа с председателем Китая Си и очень подробно они обсудили проблему коронавируса. Да, да, да, да, да, а, да, да, да, этот твит, да, этот твит я читал, это было, да, мы знаем. Ну, в общем, короче, все хорошо, и мы победим. Причем Трамп настолько оптимистично настроен, что Спасибо. пока что даже, даже нет разговора о том, чтобы отменить э, сиест Республиканской партии. То есть он уверен, что... Uh, это будет, это, эта вспышка будет погашена. Но значит, тем не менее пока что Трамп ввел войска в uh, некоторые штаты Нью-Йорк. Олег, да, я это... как это звучит? Ведем войска. Ну, подожди, войска. ну да, но он вел войска, но это не значит, что это военное положение, ведь не обязательно вводить войска, чтобы вести войну. Yeah, Во скажем, по... в, в порты там, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе а, должны встать а, с госпиталя плавучие. Это не значит, Да, что... конечно. Есть, ну, это... Я же еще раз повторяю, най... это не значит, что военное положение. просто Во-первых, э, войсками будет, будет командовать не Трамп, все это э, э, ну, размещение национальной гвардии э, будет, э, не является военным положением, а губернаторы штатов зах... сохраняют за собой э, командование вот этими вот ф... э, федералами. Э, только для того, чтобы поддерживать э, какой-то порядок, может даже я читал, что ожидается мародерство бизнесов, которые закрыты. А в принципе есть там вещи, которые стоят немало. Кто бы сомневался? Давай-ка мы сделаем период, перерыв, нашим, да, да, буквально да. пару минут после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии, вы уже слышали, 847-400-5200. Ты хотел про этого... Врач? Да, я хотел продолжить о а, том видео, которое я поставил у себя на Facebook, на моей странице. А, рассказывает врач, который проводит по 12 часов в палатах сейчас с больными. А, видео не очень короткое, но там настолько доступно, простым языком объясняется вообще, что нужно делать, как себя вести как себя предохранить от болезни, как себя вести в случае заболевания, что нужно делать, когда мы други, как мы други. Об этом уже было сказано не один раз, я уверен, что все вы... Читали много статей, видели очень много видео, но ты знаешь, вот это, по-моему, наиболее такое информативное и очень хорошо рассказано. Самое главное, что не надо паниковать. Если вы будете соблюдать все меры безопасности и правила э, эту профилактику, о которой говорят, то, в принципе, вы будете довольно э, хорошо защищены. Кроме того, есть звонок, да? Давайте примем. Да, добрый день, вы, Леви. Добрый день. Только не включайте меня. Пожалуйста, скажите, как вас найти на Фейсбуке, чтобы посмотреть его видео? А, меня зовут Олег Патлах. P-A-T-L-A-K-H. P-A-T-L-A-K-H. t h Карл. Uh -huh. Спасибо h. H. большое. Да, посмотрите его. Очень, очень э, информативное, много содерж... такое содержательное видео. По поводу масок. Э, очень много и э, часто я видел... Статьи о том, что говорят, маски не помогают, маска не помогает. Чем дальше вот, э, мы сталкиваемся с вот этой проблемой, тем больше появляется статей, что на самом деле это неправда, и маски все-таки эффективны. Опять же, я поставил у себя статью об этом, где расписаны буквально маски, по, чуть ли не респираторы даже используют, насколько они эффективны или неэффективны. Значит, те маски, которые носят врачи, они... Э, отфильтровывает 95% этого вируса, то есть все-таки 5% сохраняется э, опасности. А вот те обычные маски хирургические, вот, которые э, носят в магазинах люди, вы видите их, они предохраняют вас, к сожалению, не на 95%, но на 80% они вас предохраняют. И там же, кстати, информация о том, можно ли использовать эти маски еще раз. Как их одевать, э, надевать на себя? Что нужно делать после того, как вы сняли? Мы други, не мы други, тоже очень много информации. Поэтому, в принципе, если раньше кого-то видели в маске и говорили, а не спасает, и даже посмеивались над этими людьми, то сегодня уже люди задумались, и они же, смеющиеся вот несколько дней назад, уже ходят в масках. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Да. Да-да, говорите, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да-да. Говорите, вы в эфире. Наверное, человек подключился, но звук Перезвонил. у него выключен, он нас не слышит. Перезвоните, пожалуйста, потому что, в принципе, мы вас слышали, а вы нас нет. По каким-то причинам. Да, так вот... Знаешь, чем больше мы читаем сейчас, тем больше информации. Неизвестно, на 100% мы не можем доверять этой информации. Мы не знаем, какая правдивая или нет, но у нас у всех есть мозги. И мы, в принципе, должны, как говорится, фильтровать эту информацию. И, как говорится, береженого Бог бережет. Есть... Один наш общий знакомый все время говорит, вот надо экспертов слушать. Ну и вообще все говорят. Ну и, конечно. И, и президенту следует слушать экспертов и полагаться на их мнение. Вот посмотришь, послушаешь экспертов на Fox News. Эксперты, специалисты, врачи. У них одно мнение. А вот те, кто, которых приглашает cnn тоже врачи, тоже эксперты, тоже специалисты с диаметрально противоположным мнением. То есть Ну, наверное, надо послушать оба мнения, подумать вообще и сделать вывод для себя. Как себя можно предохранить от этой заразы? Давай, эфир, эфир, эфир. Да, давайте. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Просто у Трампа нет опыта работать свальщиком, поэтому он так не может сразу <с тренироваться. Ну, серьезно, никогда не работал свальщиком. Только свальщик все знает. Как в Китае, как в России, как все. Понимаете, наша конституция... Да-да-да, мы слушаем. Наша конституция гарантирует смену президентов. В России президент гарантирует смену Конституции. Вот это такое ему нравится, что человек может 36 лет на работе находиться. Мне понравилось это все. Люди рождаются и ходят на пенсию при нем. Я, да. я уже с китайским товаром сталкивался. Я когда начинал работать, Алло. да-да-да. Я купил китайский индикатор. Ну, 1999, это не 155 швейцарский. Мне сказали, за две недели он умрет. Они ошиблись, он умер за четыре дня. Не, да. Я потом купил за 135. То же самое с молотками. Купил китайский молоток, он разбился. Я никогда не думал, что молоток можно разбить. Я разбил молоток. Он расплющился, потому что он сделан был из, Никто не знает из чего. Вот это все китайское. Вот сюда перевестись, заплатить чуть-чуть дороже, и будет все, все по-человечески сделано. Спасибо. Да, спасибо, спасибо. большое. Вообще вот эта проблема, то, что мы полагаемся на Китай во многом, а самое страшное... начинает лекарств. Самое страшное да. заключается в том, что мы полагаемся на Китай именно в, на выпуск медикаментов. Это ужасно. На мой взгляд, это, это трагедия. Мы уже говорили о том, что 90% составляющих лекарств идет из Китая. У нас а, есть еще а, звонок. Ушел. Да? Человек да. не дождался. Кстати, а, во время слушаний, во время дебатов, вернее, по принятию этого закона. А, сенатор из, из Теннесси Марша Блэкберн выступала, и она а, приводила конкретные примеры по годам, что происходило, какое лекарство, вдруг у нас а, образовывался дефицит, а оказывалось, что предприятие, которое находится в Китае, выпускает это лекарство, было закрыто, потому что оно было... И в том числе... И и ну, лекарство, которое от чего-то лечит Вот оно было закрыто именно по причине того, что было заражено предприятие И предприятие закрыли То есть мы, мы не можем на это полагаться Где-то я когда-то читал а, информацию о том, что патроны из Китая поступают То есть а, запчасти к вертолетам, к нашим То есть а, абсолютно а, это безумие какое-то Наш а, а, стратегический соперник, назовем его так Не враг, но стратегический соперник обеспечивает нас лекарством, обеспечивает нашу армию боеприпасами. Это ли не, не, не бред? И уверяю вас, о, мой Кеша пришел. Покажи его всем. Вот у нас есть вот такой вот помощник. тоже помощник ну, ведущего. Помощник у меня тут пришел. Да. Какой партии он принадлежит, Сергей? Наш. Наш. Так вот, первый президент современной истории, который вопрос этот поднял, Эту проблему это президент трамп и я думаю что отчасти именно поэтому некоторые политики в том числе и республиканцы в свое время так его не восприняли потому что многие в конгрессе наживаются за счет китая между прочим а еще одну проблему которую он поднял это то что мы абсолютно были не готовы вот к такой ситуации. У нас не хватало этих тестов. И он сказал, что такая ситуация была десятилетиями у нас, годами, тоже свиной вирус, который нас постиг тогда. И у нас тоже не было достаточно вот этих и препаратов, и тестов. Значит, вот это интересно. И там один выхлоп такой был на Фейсбуке. Человек по имени как же его зовут? Женя. Женя Лин такой ник у него во всяком слове. Он признается в том, что он нево-трампер, и он говорит о том, что вот на самом деле те, кто поддерживает Трампа, это не настоящие республиканцы, а вот они Нева трампера вот эти 10% процентов страдающих Трамп, синдром, а они настоящие республиканцы. И он, короче, там на Трампа свалил всех чертей, в том числе и отсутствие масок. И, говори, и еще э, красной нитью проходит мысль о том, что вот на любую критику а говорят, а, т, а Обама, Обама сразу, ссыла, вроде мы ссылаемся на Обаму, что вот делал не так. Но на самом деле, ссылаясь на Обаму, что он делал не так, не для того, чтобы оправдать Трампа. В частности, проблема масок, как выяснилось, имеет э, небольшой хвост. А, запас масок был создан еще при президенте Буше младшем в 2005 году. Но когда в 2009 году разразилась а, пандемия свиного, свиного гриппа, если вы помните, который пришел из Мексики, угу. и Обамка не закрыл границу, а объявил там о каких-то чрезвычайных мерах, после того, как тысяча человек уже умерло, и пошел играть дальше в гольф. Так вот, после того, когда эта э, беда миновала, а, значит, специалисты, в том числе и CDC, а, рекомендовали администрации Буша Байдена, который сейчас критикует... Президента Обама Трампа Байдена. В смысле Обама Байдена Восполнить вот этот запас угу. масок Перчаток да. и так далее Это то о чем Трамп говорил и, В первые дни этой и, пандемии И ничего И ничего Обама о, Ни Обама ни Байден Народный кандидат в президенты от Демократической партии Палец о палец не ударили И потом столкнулись с этим Ну вот конечно Можно упрекнуть Трампа наверное В том что Экстренные меры он стал принимать, может быть, можно было чуть раньше, на самом деле. А вот, скажем, э, сначала они его объявили фашистом. Он запретил полеты из Китая. Да, <laughs> Фашист, расист, расист, негодяй, сволочь, как так можно? Я тебя перебью, извини, что значит сначала его объявили? Каждый день он дает пресс-конференции, и сколько раз были заданы такие вопросы провокационные по поводу ненависти китайцам Трампу во время этих брифингов? Все газеты отличились, все обвинили его в, в, в расизме по отношению к китайцам и так далее. Ну, все, все прокатились по этому поводу, Нева вот Трамперы это подхватили, вот он такой Гитлер настоящий. А сейчас они его обвиняют в том, что он не применяет, не подписывает не применяет акт вот этот акт военного положения о военном положении когда перепрофилируется производство как mm -hmm. во время войны было значит вчера я слушал опять пресс-конференцию трампа который разумно очень сказал говорит, какого черта мы нормально общаемся с предприятиями они самым сами, сами mm -hmm. готовы выпускать конечно. но к сожалению бюрократия которая была создана за десятилетия мешает им это делать и совсем не обязательно объявлять так сказать он говорит, совсем не обязательно бить по голове молотком, э, там, скажем, General Motors, чтобы они начали выпускать эти вентиляторы, или там еще какая-то компания, чтобы начала выпускать маски или еще что-то. Они сами готовы это делать, они рады это делать. Мне то интересно, то есть объявлять вот это через военное положение вовсе не обязательно. Я сегодня прочитал э, новость, что Apple компания, что они жертвуют 10 миллионов хирургических масок. Генеральный директор э, Apple Тим Кук он заявил, что компания передаст больнице США 10 миллионов масок. Я не понимаю только одного, почему это сегодня об этом сказали, а не было это сделано еще неделю назад, если у них были 10 миллионов масок. Очевидно, не было. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я снова рад слышать вас, потому что на ютубе я второй день не мог вас поймать, скажем так. И я вас слушаю по другой линии. Вот. А, насчет китайских товаров я еще лет 30 назад, еще в Союзе приобрел плоскогубцы. И до недавнего времени пользовался, но как то того, эти плоскогубцы потерялись. Я в Home Depot а, приобрел новые, ну, я даже не знал тогда, что это китайский, китайская продукция. И вот а, буквально через 2-3 месяца на шейке вот и обломались обломался то есть продукция и оказалось что это не не стали а дюрали слав какой-то непонятно какой-то но да. не это не сталь то это точно а вот э, что касается еще качества вот э, наш боинг страдает уже больше почти что два года и многие детали как раз таки поступали из Китая вот я думаю что и пострадал э, страдает наш Боинг от э, вот этих китайских деталей а, скажите пожалуйста вот э, э, насчет э, с, э, Байтона что-нибудь э, слышно я что-то вот э, связи с этой проблемой с коронавирусом что-то он ушел в осадок и не всплывает по-моему, с проблемой коронавируса все ушло в осадок. Ну, он периодически вытаскивает да, ну какой-нибудь глупости очевидно этот где-то интервью давал, когда я сказал, ну. что после того, как он покинул пост вице-президента, он стал профессором, а на самом деле э, ему присво... ну, университет присвоил на какой-то университетом присвоил звание почетного звание, профессора, почетное, да. Да. А он так заявил о том, что он стал профессором, ну, типа того, что вот он сейчас учит людей. Ну, ладно, бог с ним. А, б, этот, Барни Сендерс, а, кстати, давая интервью, по-моему, Рэйчел Мэдкау, а, заявил о том, что мы хотим не просто победить Трампа, мы хотим трансформировать эту страну. То mm -hmm. есть, задача у них стоит трансформировать, не просто победить Трампа, Трамп стоит на пути трансформации этой страны. Ну во что они ее хотят трансформировать? В социализм. Или в Спасибо большое за ваш звонок. У нас есть еще один добрый вопрос. День, день. Здравствуйте. Я хотел бы поделиться своим мнением по поводу Блумберга и других богатых демократов, которые себя позиционируют, что они миллиардеры. Почему они ничем не помогают? Я не вижу Голливуда Великого, который вот ненавидит всех и все. Где их помощь? Я не вижу великих спортсменов баскетбольной лиги, которые за Китай прямо рвали глотку, что uh -huh. как это так обидели китайских, этих э, китайцев обидели. Вот я этого всего не вижу. Это говорит о том, что мир изменился. Но благодаря тому человеку и нам, которые его выбрали, у нас есть надежда, что что-то поменяется. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, мы тоже не видим этих звезд, кроме одного, Том Хенс, который объявил, что он больной. Лумберт вот. э, помог демократической партии, очередные да. 18 миллионов выделил на борьбу с Трампом. А Цурос э, помогает, опять финансирует э, кампанию по дискредитации Трампа, причем на основе вот этой пандемии. Тоже кучу денег выделяет для того, чтобы победить, победить Трампа. Вот это, в этом заключается их помощь, в этом их единственная цель, задача, это то, о чем они думают день и ночь, с чем они живут, это все, что их интересует власть и деньги. Добрый mm -hmm. день. Здравствуйте, я извиняюсь, может, не туда, но когда я сегодня послушала Раш он вышел там на немножко, он просто он был страшно расчарован, так что я даже и не знаю, вот все это говорят, like, на всех передачах быть позитивным, позитивным, но он сказал, что люди, у нас не будет уже той страны, которая была. Это было просто как мне нож в сердце. А еще, Сергей, расскажите, потому что я не очень. Это что, <санкнут> правительство хочет захватить маленькие бизнесы? Спасибо. Нет, правительство Нет, не хочет захватить маленькие бизнесы. <сёк> правительство гарантирует займы, гарантированные займы для маленьких бизнесов. А в этом законе там предусмотрена помощь малым бизнесам. Причем какие-то условия довольно жесткие. Но вот, скажем, ä, сохранять, если вы сохраняете рабочие. Хотя, в принципе, если вы сохраняете рабочие общем, места, места да. вы не увольняете людей. Угу то вот тот э, лон, тот займ, который вам дадут, может быть прощен. По-моему, так звучит вот в этом законопроекте. Э, если вы э, ни у кого не уволили с работы и получили э, лон из банка, то правительство погасит, простит вам этот лон. На самом деле, э, хотя я с трудом представляю, как можно держать людей, если бизнес не работает. И еще вот, э, слушая вчера немножко а, губернатора штата Нью-Йорк, ну, собственно, так все губернаторы, демократы говорят, и Прицкер, и Ком, и кого только не возьми. Вот президент нам не сделал вот этого, президент не сделал вот этого, нам не дал денег, вот нам, а, нам вот огромные деньги в первом пакете миллиард, 120 миллиардов долларов на помощь как раз медицинским учреждениям, вот первый, который был проголосован, не этот который сейчас. Первый. А первый. То есть основные расходы на себя берет федеральное правительство. И вот они стонут, губернаторы, что у нас нет денег. Правда, Кома сказал, что они потеряли а, ревенью то есть а, потеряли доходы от того, что бизнесы остановились и нет, не собираем налогов. Вот, дескать так, а федеральное правительство должно нам это компенсировать. А вот интересно. Ну, у, у, а, у нас типа есть бюджет, мы бюджет не можем сбалансировать, потому что мы не получаем доходов от бизнесов. А у кого не возникала мысль? А как насчет бизнесов, которые не работают, которые? Кошка повернула. Код выступил в качестве оператора и развернул камеру. Так вот. А как насчет бизнесов, которые вынуждены закрыться не по своей вине? Нормально работающие бизнесы до определенного времени. И бизнесы, которые, ну, небольшие бизнесы, скажем, у которых нет запаса там, денег, а работают вот только-только, чтобы кто-то купил себе работу. Есть такие бизнесы, просто купил себе работу. А вынуждены платить и за аренду, и за ютилити, и за все остальное. Сейчас выделили 6 триллионов на помощь бизнесам. В общем, это в три раза больше, чем в 2008 Нет, году, 6, когда был кризис. — 6 триллионов — это общая, общая сумма. — конечно, это, общая, я и это и сказал. — На да. это на все, и на медицину, и на, кстати, чеки, которые э, получат все, кто там, до 90 тысяч или до 100 тысяч получает там, по 1200 долларов на каждого человека, по 2400 на пару, если у них доход... — 150 тысяч combined да, общее и по 500 долларов на человека и, и вот я сегодня кусочек застал немножко в конгрессе начались э, дебаты по этому поводу то есть сенат-то проголосовал за этот закон теперь mm -hmm. должны проголосовать в конгрессе и вот начались дебаты и каждый выходит выходит э, с стени хуэр и начинает рассказывать, вот американцы не работают, безработица, вот то все, перечисляют медики, в общем, перечисляют все проблемы, и вот мы там, вот им решаем, помогаем. Потом похвалил себя и свой став, и зааплодировали себе, что они такие молодцы, они такую работу проделали. И, и в то же время им хватило наглости. А Задержать принятие этого закона еще на, на, на стадии его обсуждения в Сенате на несколько дней. То есть люди уже в, на протяжении там, двух недель они работают, не работают, не получают зарплату, бизнесы вынуждены там, на грани банкротства балансировать, а эти все выступают, себя хвалят, какие они молодцы. Пелоси выступила, сказала, что они применили джиу-джитсу и победили республиканцев. Mm -hmm. Mm -hmm. Чего победили? Впиндюрили лишних 100 миллионов долларов в этот законопроект, помогли там своим дурацким проектам, типа, современному искусству, а, развитию и гуманитарному развитию. Ну, в общем, какие-то такие вещи, которые не имеют ни малейшего отношения. Да, еще а, у Трампа была надежда, ну, собственно, Рациональная вполне вещь. Как бензин, как вы знаете, сегодня дешевый очень, и нефть дешевая. То есть запастись нефтью по дешевой цене. Сегодня нефть там 20 чем-то долларов стоит. И он заложил там сверх... Ну, на это дело, в принципе, выделяется бюджет. Но как бы сегодня особая ситуация, и можно было по дешевке скупить эту нефть. Так нет, Чак Шумер там бился головой о стену, и они исключили это положение из этого законопроекта. То есть, нефть а, сверх того, что было запланировано по дешевой цене нам купить не удастся. Мы продолжим буквально через несколько минут. Сделаем небольшой перерыв. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Телефон. Ну, давай, принимаем. Звонки у нас, да. Добрый день. Hello. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, ребята, вы, кажется, ошиблись в прошлом часе, просто оговорились, вы сказали, помощь общая немковому большому бизнесу 6 триллионов. Нет, нет, общая вообще. То, то есть в деньги? Нет. Это сумма, Общая как? сумма выделена, которая? На, на борьбу с коронавирусом, да. на, на поддержку а. экономики. Нет, это общая сумма. И еще, хаос подписали закон, уже лег на стол президент. Это да. полчаса Богу. назад. Да. Богу. Спасибо. Богу, да. Это да, значит, я это... в начале передачи говорил о том, что общая сумма была 6 это триллионов значит... и куда что пойдет. Это значит, что люди получат хотя бы вот эти чеки хоть по 1200 да. долларов, причем те, кто в этом действительно нуждаются. нуждаются. Добрый день, пожалуйста, Вауфин. Добрый день, господа. Добрый день. Это, здесь сидишь дома и кукурекаешь, ну, хоть можно с вами общаться. Слушайте, ну, ответы, откликнуть, больше ста. Профессиональные атлетов причем со всех видов спорта, откликнулись. Один из них, который я действительно очень уважаю, это Дрю Брис. Это Квотербек Нью-Орлеан Сейнс, который сейчас, кстати, Нью-Орлеан то вдруг прихватило сильно. И они, конечно, там, вот сегодня я слышал выступление, то, -то ли не знаю, чернокожую, что они обвинили администрацию. Трампа в том, что их не предупредили, что не надо было делать Марти Красс. Ну, ну, понятно, что ну, все будет на него. Так, кстати, этот Квотербек выделил 5 миллионов долларов на этот вот. И баскетболисты, и футболисты, и хоккеисты, кстати, много русскоязычных э, хоккеистов выделили деньги. Так что, ну, это идет, так сказать, отдельная кампания. хотя многих из баскетболистов я меня никакого уважения нет. Вот. Ну, я не могу дождаться двух часов, чтобы поговорить о об Израиле, потому да, что это чудо да, произошло. Да. Хорошо, ребят, спасибо, спасибо большое за программу так держать. Окей, спасибо. не болеть. Да, спасибо. по поводу предупреждения Мартигра не собираться вместе. Вот уже сколько было об этом говорено. Я в Коннекты хоть и 40 человек устроили вечеринку по поводу э, того, что один из там э, один из них куда-то уезжал там в какую-то Южную Африку собирался и был. Э, э, Взяли тест у него на коронавирус, и тест оказался положительным. Так что говори, не говори, а все равно Значит, вот а люди вот, не понимают многие. Это мэр Нью-Орлеана, женщина, которая была, ну, по-моему, на MSNBC или на CNN, давала интервью, и на голубом глазу, ну, у демократов нет совести, это как бы ни для кого не новость, а, обвинила Трампа в том, что она провела вот этот а, традиционный Мартигра. Мартигра, да. И э, Трамп виноват. Трампу надо было им запретить это делать, а сами они безумные. То вот. есть пока губернаторы других штатов вводили э, чрезвычайное положение, вводили карантин, она решила Мартигра провести. И вообще, э, вообще, что касается губернаторов, губернатор – это такой президент своего штата. Mm -hmm. Царёв на месте. Который имеет и национальную гвардию, mm -hmm. то есть, по сути дела, армию в своем распоряжении, который имеет медицинские службы. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, каждый из них выполняет ту же самую... Даже нет, большие функции, чем президент. Потому что, на самом деле, по Конституции президент должен обеспечивать безопасность внешнюю, то есть границы... Границ государства. Армию. И внешнюю политику. Mm -hmm. Так вот, леворадикальные губернаторы пытаются вмешаться в, в те... Функции президента, которые им не предписаны. То есть вот иммиграционную э, э, э, политику пытаются мэры, губернаторы, вот это вот левачье. И губернатор нашего штата, кстати, не п исключение. Пытаются, пытаются делать то, в чем а, у них нет юрисдикции, а отвечать за свое, за то, что им положено. Вот это они как-то игнорируют и показывают пальцем на президента. Вот. Как-то оно так складывается. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Вы, наверное, все знаете Дмитрия Гордона, да? Ну, знаем такого, да. Вот, так вот, 24 марта у него было интервью с бывшим прокурором Украины Шокином. Угу. И вот Шокин там все подробно разложил по полочкам дела с Трампом. Но самое интересное что Трамп таки привез, так сказать, компромат на Шокина какой-то, который он не может посмотреть и не может узнать, что за компромат. И он подавал в посольство американское на визу, ему отказали раз, другой. Когда он спросил, в чем дело, ему сказали, что на вас есть вот такой компромат. Значит, в посольствах еще сидят, ой-ой-ой, бывшего президента и компании. Да. Ну, это понятно. Эта история никогда не закончится. Мой кот пытается тут революцию устроить. Протест! Да. Держите микрофон. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела сказать на радио что этот э, Олег вот, вот и Сережа. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. А, Олегу передайте, он какие-то статьи выставил на Facebook. А если у кого нет Фейсбука, можно попросить его э, эти статьи озвучить для нас простого, а, уже молодого народа. Вы Спасибо знаете, это то, что они, Спасибо. Сережа и Олег нас образовывают. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я бы с огромным удовольствием бы это сделал, но, к сожалению, наш эфир ограничен. Единственное, что могу сказать вкратце, о том, о чем говорят эти врачи, что... Нужно мыть руки постоянно, до чего-то дотронулись, мойте руки, не трогайте нос, глаза, уши, рот, не лезьте руками к лицу, сделайте это привычкой своей. Маски сначала говорили, что не помогают, но сейчас уже последние... Данные таковы, что все-таки маски нужно носить Но это вкратце, конечно потом... Я с удовольствием вам рассказал бы более подробно Во-первых, этих статей очень много, видео очень много Причем видео не на одну минуту Вот последнее видео, наверное, полчаса я слушал сегодня утром А ты получил гадлайнс от Белого дома? По почте рассылаются гадлайнс, как себя вести, что нужно делать Сейчас, правда, готовится новый гадлайнс Но я, я получил вот mm -hmm. то, что Трамп показывал, такая бумажка mm -hmm. небольшая, Нет, я не там отдельные пункты, в том числе меры гигиены личной, как из, по возможности минимизировать. Кстати, вот еще одно видео тоже я ставил, и я его получал от многих людей, тоже один из медицинских работников, он показывал буквально в видео, как вот нужно приносить домой продукты в кульках. Буквально вот вы взяли стол, разделили на две части. На одну половину стола вы поставили свои а, вот эти кульки, которые принесли из магазина. И в перчатках вы берете эти кульки и буквально из них вот высыпаете, вы, вы выкладываете вот эти продукты а, на чистую ст, а, половину стола. А, овощи фрукты. Этот человек показывал, что, говорил, что нужно выложить в раковину, все перемыть, а если это не моется под краном, то протереть салфетками. Ну, опять же, как говорится, береженного Бог бережет. Что, по идее, в принципе, логически нужно делать не только при коронавирусе, при любом вирусе, во время зимы, в, в любом, в, люб, ну, в любое время, независимо от того, какой это вирус, или это корона, или это свиной грипп, или это птичий грипп или еще какой-то, то есть меры гигиены нужно всегда соблюдать. Добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день, я хотел узнать, где-нибудь можно узнать результат, сколько тестов в какой стране сделано. Сегодня открыл телевизор, и первое на MSNBC и CNN э, в Америке больше всех зараженных. И, а сколько тестируется в других странах, допустим, в России там всего 800 случаев, а тестируется, может, вообще полторы тысячи было тестировано. Процент от тестированных – это самый важный рост. Да, а если нет тестов, значит, и нет случаев. Поня... И... Я, и еще... да, Я да. смотрел на всех сайтах нигде. Допустим, они показывают в Америке 86 тысяч зараженных приблизительно, 1300 умерла это приблизительно чуть выше одного процента а по миру там 541 больше 25 тысяч это получается 5 почти пять процентов это никто не говорит что у нас меньше процентов а если взять наверно относительно тестированность как там у нас будет намного лучше показатели чем в любом другом месте вы знаете есть веб-сайт адрес которого world метрс там наверное mm -hmm. больше лучше всего чисто даже визуально показана вся последняя информация там показано сколько а, людей в мире заражено, вот на, се, на сегодняшний момент, не на сегодняшний, на, на, вот на теперешний момент, 579, почти 580 тысяч человек, умерло 26,5, выздоровело 130, да, да, и дальше пошло по странам, и когда вы а, кликнете а, на страну, вот, например, USA, открывается по штатам, вот на, на, в момент, на данный момент в Америке 96 600 случаев заболевания а, умерло по а, общее а, количество <связывается> полторы тысячи. А, на втором месте Италия, 86,5 случаев. А сколько протестировано есть? А, total recovery, здесь написано, сколько выздоровело две с половиной, а активные случаи девяносто две тысячи, но сколько протестировано неизвестно. Но вообще нигде вот где не где ничего. К сожалению, ни, ни, да. Ни, да. Ни, да, И не только ни, этой информации ни, ни, нет. По к да, и еще нет информации кто умер, я имею в виду возраст человека и какими болезнями да, да, он да, болел. Потому болел. что я читал одну статью, писали, что умер человек, зараженный коронавирусом, оказалось, ему было 84 года или 3, и у него была куча болезней, а умер он от того, что у него да. оторвался тромб. И человек может иметь инфаркт, но и в то же время зараженный. Безусловно. Тоже. Да, безусловно. Но самая интересная цифра, это сколько людей по отношению к тестировке. Если не тестируется, нет и случая. В том-то же и дело, что... В том-то же дело, что у Китая на сегодняшний момент, на сегодняшний день 81 тысяча. Но это учитывая то, тех людей, которые не были не учитывается те люди, которые не были протестированы из-за того, что не хватало вот этих вот э, так, одну, тестов. Одну минуточку. Если Китай э, в самом начале скрывал информацию и пытался полностью ее заглушить, как можно, как можно верить, верить сейчас да. Китаю? Вот да. то, что происходит у нас, я не знаю, есть ли еще прецедент в какой-нибудь другой стране, что были настолько открыты и выставляли все до последней, кроме вот той информации, о которой ты упомянул: возраст, болезни людей, которые умерли. Что касается смертности, то даже если мы будем знать, сколько человек протестировано, мы все равно не будем знать абсолютные цифры, потому что а, уже сейчас известно много, достаточно много случаев, когда люди переб уже переболели, были заражены коронавирусом, переболели, но даже не знали об этом. Вы понимаете? То есть э, люди, у которых прошла легкая форма этого, этой инфекции, и они переболев на ногах перенесли и даже не знали что они были заражены коронавирусом то есть конечно процент смертности в этом случае будет падать что касается а, колоссального роста случаев заболеваний потому что действительно стали больше тестировать поэтому сейчас будет всплеск потому что как а, доктор Беркс рассказывала бэк лак то есть огромное количество тестов было сделано но их не могли дать результаты потому что Опять же, вот эти регуляции, которые были придуманы предыдущими администрациями, а, то есть CDC не разрешала на местах проводить тесты и выдавать результаты. Должны были эти тесты провести в случае положительного результата, отправить в CDC, угу. они там должны были подтвердить. То есть бред абсолютный, абсолютный бред. Но, кстати, обвиняя Трампа, давайте уже, так сказать, будем честны до конца, это не его регуляция, это не то, что он придумал, это то, что он отменил. Но причем его попытки сразу отменить вот эти регуляции наткнулись на такое сопротивление бюрократии, что ой-ой-ой. Если вы слушаете брифинги, где Трамп говорит о коронавирусе, то ни один вопрос был задан провокационный. Почему вы не отменили, почему вы не сделали, почему вы не запретили, и он сказал, что... Не я работаю над этой проблемой. У меня целая команда, в которой самые лучшие специалисты говорят, и я делаю то, что мне говорят специалисты. А вот они, да, то, то они говорят, мигия. А, да, да, да, да. да. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. В сан сейчас солнышко, и я хочу вас порадовать хорошей новостью. Мне это стоило, конечно, много времени, но я вся инстанции прошел, и мы договорились. С сегодняшнего дня. Наш любимый СОРОС будет называться ЦУРЭС. Ну, okay. в Виленосе давно его уже называют так. Okay. Между прочим, одна из цифр вот на этом веб-сайте, еще раз говорю, worldometers.info. А вот мне непонятна одна цифра. В России всего лишь тысячу э, человек э, зараженных, и три человека умерло. Вот, в принципе, государство с довольно большим населением, одно из самых населенных государств. Но я почему-то вот вспоминая Чернобыль, когда мы в Киеве да. все шли на первомайскую 20, 20. демонстрацию, вот, и только потом уже узнали, что на самом деле нам нужно было сидеть дома. Вот насколько правдива вот эта цифра, что в России всего лишь тысячу человек зараженных. Сан-Диего, солнышко, у нас сегодня и завтра обещают дождь и не очень жарко, Ну, правда, да, завтра еще обещают прям... У Шторм. погоды нет плохой. Слушай, а что солнышко? Шторм. Между прочим, ты обратил внимание, сколько людей гуляют вот сейчас по улицам? Я не знаю, как сколько не людей гуляют ты? по улицам. Я хочу быстро взять лодку и поехать на рыбалку. А вот смотрю воскресенье, блин, 25 миль в час, ветер будет. Какая уж тут рыбалка. Хотя и температура будет 40. 9 градусов. Ну, температуру бокс не можно и У погоды но... нет плохой погоды. Но с ветром не справится. Кстати, вот человек позвонил, говорил, что я тут дома уже с ума схожу. Нет, не сходите с ума. Делайте то, что делают 95% людей. Они, они дома либо готовят, либо делают генеральные уборки. Добрый день. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Не слышим. Не слышно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. А, Толя, Толя, кажется, вас зовут. Я извиняюсь. Вы правильно говорите. Если неделю назад умерла первая женщина, у которой был в России, я имею в виду, да -да. У был коронавирус, так они сказали, это было триггером. У нее куча болячек было. И убрали по статистике. Да -да. Как вы думаете, сколько таких женщин? Да, меня зовут Олег, не Анатолий. Толик, а, Толик, Толик да, у нас основной ведущий в другие дни. Я а... извиняюсь. Не, не, не, ничего страшного, ради бога. Дело в том, что... Интересно, Россия говорит, что у них тысячу человек больных, три умерло. И после того, когда уже все страны закрыли а, все границы, и рестораны, и бары, и общественные мероприятия, только сегодня Россия закрыла вот эти вот бары и тоже рестораны в связи с коронавирусом. Непонятно, почему они ждали вот до сегодняшнего дня. Добрый день, вы в эфире. Повторите, пожалуйста, веб-сайт «Волт». World как мир world так. O, буква O ага. и meters ол а, нет ол world ол meters нет вот это вот после слова мир old ол нет давайте я вам по буквам w is in William o for Oscar r for Romeo l for Lima d for dog o for Oscar m For Mama E for Echo T for Tango E for Echo R for Romeo S for Sam. dot info Worldo meters. Вот после World я не совсем могу разобрать буква О. после World после World буква O Аскор. Вот это вот после World вот эти извините это безумие. Алло, добрый день, вы в эфире. А, насчет предохранения за коронавирус. Вот я каждый день пользуюсь с по поездами нашего метроса и с 5 утра. И э, вот эти все сидения, э, мест нет, хотя людей немного, потому что эти все сидения, на, на этих сидениях лежат э, бездомные, всюду грязь, э, они без масок лежат, и почти что одни и те же лица, я, ну, я пользуюсь одним и тем же вагоном mm -hmm. по, по утрам, и почему-то вот вроде бы вот это источник вот этой заразы должно быть. Но я что-то не слышу в новостях, чтобы хоть какой-нибудь там кто-нибудь из бездомных умер в селе. Умирает в больницах, в э, более э, к, э, чистых условиях, а вот бездомных, эта корона, что-то не трогает. Вот, мне удивляет этот вопрос. Вы помните когда-то в Союзе, когда мы шли и валялись пьяные э, на земле, вот холодно было, и была такая поговорка, и не берешь же его зараза, да? Ну вот, это, наверное, тот же самый случай. У, них, наверное, иммунитет, у иммунитет. у них более сильный, наверное. Спасибо всем, Олег, спасибо. Все, да, время вышло. Всего доброго.